Вас приветствует магазин Sport Extreme Экстрим Бибайк. Продолжаем говорить про необходимые аксессуары для вашего велосипеда. И одним из таких аксессуаров является задняя мигалка или задний фонарь. Данная модель фирмы XLC, называется R15 Nesso. Очень компактный задний фонарик. Состоит он из двух ярких светодиодов, которые хорошо будет видно на дороге. У данной мигалочки есть индикатор батарейки, чтобы знать, насколько он заряжен. Данная мигалка работает только в одном режиме мигания, но этого вам вполне будет достаточно для того, чтобы пользоваться данной фарой. Работает она в режиме мигания 200 часов. В комплекте идут две батареечки формата ААА, а также крепление, которое может быть установлено как на подсидельный штырь, так и на багажник вашего велосипеда. Очень удобное легкосъемное крепление. Идет оно на формат 25,4 мм до 31,8 мм. Стандартный э, диаметр, на который можно поставить данное крепление. У данной мигалочки корпус пластиковый, водонепроницаемый, ударопрочный. У него есть еще такая небольшая защетка. Если у вас есть сумки на велосипеде, то, в принципе, можно установить и на сумочку. Как вам будет удобно. Главное, чтобы он был, чтобы у вас было хорошо видно на дороге. Заходите к нам на сайт, выбирайте для себя мигалки, которые подходят вам. www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.